Буси Ой, поймал воробушка. Бу, молодец. Первого. Буся, Матка, Буси ж Буси Он птицу поймал. А ты тоже унюхал. А ты а как рис каких-то робишь. Смотри, подкидывай. Сейчас смотри, что будет сцена. А он ему хвастается перед ним. Буси. А ты? Кого-то бить будут? Да,